Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака стрелец на сентябрь месяц. Я записываю ваш расклад немножко в другом формате, потому что ваше видео не сохранилось. И я делаю вот в таком варианте: сначала хочу, конечно, поблагодарить Наталью и Елену за донаты огромная вам благодарность за помощь. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие стрельцы, что вас ожидает. В этом месяце какие задачи стоят? Несколько карт вы видели, выпало само. Материальная помощь или просто помощь какая-то, возможно, нужна будет в этом месяце. Финансы. Итак, какая задача перед вами стоит? Карта колесница. Колесница это карта победы, триумфа, удачи, уверенности в себе. И карта говорит, если ты будешь уверен в себе, если ты возьмешь под контроль или управление свои какие-то внутренние качества, свои привычки. Будешь дисциплинирован, целеустремлен, то ты добьешься успеха. И как задача вот именно на месяц стоит быть таким, стать таким, если вы не такой человек, да. Надо стать вот таким смелым, решительным, целеустремленным, идти вперед до конца. И здесь важную роль все-таки играет, конечно, какие-то, может быть, внутренние убрать страхи, да, чтобы достичь цели, поработать со своими какими-то качествами, может быть, вредными привычками, посмотреть, какой круг вокруг вас, да, кто вам мешает, а кто помогает идти вперед. Вот такая должна быть, такая, то есть стоит перед вами задача. Давайте теперь посмотрим вторую карту. Посмотрим три карты событий, возможных в, этих месяц, в этом месяце, которые будут вам давать возможность решить эту задачу, да, достичь цели, добиться триумфа. Первая карта – это двойка жезлов. Карта говорит, ты должен оценить ситуацию, в которой ты находишься. Ты должен проанализировать все возможности, которые у тебя есть проанализировать, чего ты уже достиг, чего ты хочешь достичь, да? Поставить четкие цели на этот месяц, составить четкий план, когда, до какого числа что ты должен сделать, да? Сколько ресурсов тебе потребуется, чтобы достичь какой-то цели? И карта говорит о том, что вы можете Подумать о более глобальных каких-то задачах. Подумайте, может вы ставите себе сильно маленькие какие-то цели, да, или занимаетесь какими-то бытовыми делами, когда можете сделать что-то глобальное и что-то важное в своей жизни. И эта карта говорит тоже о том, что нужно быть лидером, да, что нужно брать на себя ответственность, что нужно не бояться идти к каким-то новым целям, каким-то новым результатам. Если все продумаете, все получится. Вторая карта, она тоже говорит о том, что нужно оценить, да, сколько вы вкладываете в свою работу, достаточно ли вы получаете, что можно улучшить, что можно оптимизировать. На бытовом уровне кто-то, может быть, будет думать о том, куда мне пойти там работать, выбрать одно направление или другое, но старое направление, оно требует времени, усилий, плодов, нужно будет подождать, в смысле еще вкладываться, вот кто-то будет думать, готов ли я вкладываться дальше, или я хочу получить более быстрые результаты в каком-то другом месте, направлении, на другой какой-то работе, кто-то будет думать о том, Хочу ли я жить, например, на этом месте, да, или я хочу куда-то переехать. Кто-то будет о том, куда пойти учиться. Это такая карта, которая показывает развилку, когда сейчас вы можете изменить направление своей жизни, направление своей деятельности. И эта карта, как бы, она говорит о том, что будут у вас такие мысли, вы будете над этим думать. И вот она дает подсказки: да, что в старое надо еще вкладываться новое как бы еще неизвестно, но выбор стоит за вами. Посмотрим, что с другой стороны развилки. Девятка Пентаклей. Карта самодостаточного человека, обеспеченного человека, финансово благополучного человека. Да? Если на данный момент у вас сейчас нет такой ситуации, что вы чувствуете себя защищенным и обеспеченным, то вот задача как раз она и говорит о том, что нужно заняться вот этими материальными вопросами, идти решать их смело продумав, просчитав все, да, поставив большие какие-то цели. Если у вас долги и кредиты, нужно их закрыть. Может быть, как раз семерка Пентакли, она и говорила о том, что вы будете думать, может быть, над этим, хватит ли мне денег, чтобы закрыть все кредиты. Да? Как я могу еще заработать? Может быть, мне еще найти подработку? Или я должен просить повышение зарплаты? Да? Или я должен искать, может быть, более высокооплачиваемую работу? Или искать другие источники дохода? Вот девятка Пентакли, она говорит, что есть шанс, есть возможность очень а, значимо улучшить свое финансовое положение. И посмотрите, здесь три карты, которые касаются денег, успеха, да, вот именно финансового, жизненного такого. И а, чтобы выполнить эту задачу, вот надо очень хорошо все продумать, да, надо все хорошо проанализировать и просчитать, в том числе и в плане финансов, сколько денег мне понадобится, допустим, на закрытие кредитов, как я могу быстрее их закрыть, если у вас нет такой проблемы, то как я могу больше начать зарабатывать, да, где какие возможности больше есть, может быть, есть какие-то вокруг, появляются новые предложения, новые возможности, да, которые помогут значительно вам подняться в финансовом э, плане. Э, и как совет, эта карта говорит, что займись финансовыми вопросами, займись собой, своим телом, своим комфортом, да, э, потому что тело – это храм нашей души, и если тело, допустим, дает какие-то сигналы, знаки, сбои по здоровью, то это означает, что что-то у нас идёт, э, не неудачно, Правильно, где-то есть какие-то нарушения. Вообще карта обещает улучшение к лучшему в этом месяце. Но здесь все равно надо выполнять вот эти советы, то, что нужно все проанализировать, продумать, прочитать, сделать какой-то выбор, да найти вот эти новые какие-то возможности. И тогда вы сможете решить свои задачи финансового плана, прийти к успеху. Посмотрим по работе подсказки. Рыцарь Жезлов, на работе движение, беготня, поездки, командировки, возможно нужно быстро будет куда-то отъехать, да? может вас куда-то отправят на учебу или в командировку или по делам надо будет да, ехать. Для кого-то эта карта может означать бегство с работы да, или бегство из какой-то трудной ситуации, когда вы будете предпринимать усилия, чтобы выйти да, из сложной ситуации, и прямо это будет как бы со стороны смотреться, как будто вы убегаете. Ну, Это бывает, когда мы оставляем работу, когда мы оставляем какое-то старое направление, которое не приносит нам результата. Когда мы, может быть, оставляем людей, коллектив, да, который, как мы считаем, не дает нам роста, а наоборот заставляет нас останавливаться в развитии да, и уходить как с какой-то своей дороги, к которой мы хотели бы идти. Здесь карта... Говорит, что события, если вы не планируете уходить у вас на работе, все в порядке, то карта говорит о том, что будет просто много движения, много перемещений, и надо будет делать какие-то дела на скорость, в смысле, срочно. Например, могут позвонить ваше стоящие или прислать какое-то письмо, которое надо будет уже вчера еще сделать, да, и прямо вечером уже оно должно быть на столе там у начальства или у проверяющих. Также работа может быть связана с заграницей, да, или какая-то переписка, или деловые встречи, или клиенты из-за границы, или иностранные клиенты, да, или работа в иностранной компании. Что-то, или, или заграничные какие-то товары, да, вот это будет тоже важно в этом месяце. Ну, и, конечно, эта карта может говорить и конкуренция, что нужно победить тот и заработает больше тот, у кого, как говорится, быстрее ноги, да. А ноги волка кормят. Поэтому здесь нужно движение. Если вы ищете работу в поисках работы, то тоже совет такой, что двигайся, не сиди на месте, да, передвигайся, общайся. И это поможет. Давайте посмотрим по отношениям, по семье, по любви. Карта справедливость. Карта говорит о том, что, возможно, нужно доделать какие-то... Документы да, по семейным делам, по делам детей, по делам недвижимости, может быть. А, может быть, оформить страховку на машину, да, или что-то вот в этом плане, проверьте. А, справедливость – это еще, конечно, у нас юридические все дела, нотариальные а, конторы. Это у нас суды, может быть, да, если у вас идет в суд, то карта говорит, что справедливое будет решение. Кто прав из ваших вот, двух сторон, да, тот и... В ту сторону а, и будет решение суда. В смысле, в плюс до да, той стороне. А, что еще? А, документы. Так, оформление документа может получение каких-то справок. А, будет, возможно, надо будет кон контактировать с государственными какими-то органами, а, должностными лицами, для того, чтобы вот эти документы оформить. Разрешение, может быть, получить. А, разрешение там на, визу, на выезд. Это еще и, кстати, кармическая карта, которая означает «добродетель», да, «справедливость». И она говорит, что в этом месяце очень важно поступать по справедливости. Если карта задач показывала, показывала мы должны быть уверены в себе, да, мы должны смело решать все проблемы и задачи, брать на себя ответственность и просчитывать – то карта справедливость говорит, вот то, что ты заслужил, то ты и получишь. Вот результаты, которые будут в этом месяце, это результаты твоих решений, это результаты твоих каких-то действий. И все, что ты получаешь, как бы в жизни это по справедливости. И кто это понимает и принимает, тот легко проходит всякие кризисы, трудности, да, находит выход из какого-то положения. Да, я сделала, может быть, ошибку какую-то, да, которая привела меня в какое-то положение. Но я могу и выйти из этого. Я сам себя сюда привел или сама. И я могу выйти, да, из этой ситуации. Просто нужно продумать, проанализировать, просчитать и совершить какие-то правильные действия. А у кого-то это может быть, если у вас отношения шли уже давно, да, гасли, как говорится, угасали, или вы находитесь в ситуации там, развода, то здесь будет решение вынесено, в смысле будет принято решение, да, или состоится какой-то разговор, после которого станет ясно, как все будет развиваться. Для кого-то это наоборот, да, вступление в брак, но здесь имеется в виду вот по этой карте, что будет вот что-то официальное, в смысле, будет оформлен какой-то документ, или будет какая-то четкая договоренность, поставлена печать. И здесь вот документы играют важную роль в этом месяце. Но в любом случае, колода, то есть карта говорит о том, что нужно поступать по справедливости. Не нужно обманывать да, никого, не нужно стараться как-то э, в свою сторону да, что-то вытянуть нечестным путем. Здесь нужно поступать по совести, тогда и мир к вам будет относиться так же. Давайте теперь посмотрим колоду мистера Фримана, который говорит о том, чего нам не достает, не хватает, и что нам может помешать добиться вот этого успеха. Да? Отдавание и прием. Отдавание отдаешь больше, чем получаешь, нет равновесия. Но это имеется в виду, когда мы людям помогаем, когда мы их понимаем, принимаем. Когда мы их тянем да, за собой, мы отдаем свою энергию. И для кого-то эта карта говорит, что подумай, да, вот здесь вот проанализируй, насколько много ты отдаешь и сколько ты получаешь. Всегда должна быть гармония, равновесие, потому что сколько отдаем, мы столько должны получать. В мире все в гармонии, в равновесии должно находиться. Если где-то есть перекос, то будут проблемы. И прием, вторая сторона. Берешь больше, чем отдаешь, нет равновесия. У кого-то будет, ну, в обратную сторону, да, вот для этого и нужен анализ. Вот здесь первая карта, которая говорила, что проанализирую ситуацию, да. Если вы постоянно, да, берете чье то внимание, чью-то энергию, чью-то любовь и не отдаете взамен, то в этом месяце, видите, будет все по справедливости. В смысле, если вы не додавали, то будут ситуации такие складываться, когда вам придется отдать. да? Или если наоборот было, что вы много отдавали, не брали, то каким-то образом судьба вернет вам что-то, что было, может, в большом количестве отдано. Да? В смысле восстановится равновесие. И здесь надо понимать, что... Вот эти перекосы, когда они выравниваются, да, то сначала идет, э, вот в гармонии, допустим, мир находится, да, сначала идет какой-то скачок, допустим, вверх вот этот перегиб, что я много отдаю и мало получаю. А чтобы выровнять, создается ситуация, когда мы вот сначала, как весы, да, они качаются. Сначала они уйдут вниз, а потом э, все это сгармонизируется. Поэтому какие-то события могут показаться, что они вот где-то как-то. В обратную сторону пошли, но не переживайте, а потом все все равно выровняется. Давайте теперь посмотрим коуду. Трансерфинг реальности, который говорит о том, как можно изменить реальность, меняя свои мысли и свое мировоззрение. Вам выпадает 22-й аркан, Декларация намерения. И карта говорит о том, что... Чтобы управлять своей реальностью, нужно свои мысли держать э, под контролем. И не пускать их на самотек, когда у нам приходят разные мысли в голову. Да? Мы начали думать о какой-то своей цели, а потом через час очнулись, мы думаем вообще какие-то ужасные вещи. Да? Нас мысли вот так уводят от того, что нам нужно. И нужно учиться держать вот эти мысли под контролем. Вот эта карта у нас задача, она говорила, да? сконцентрируйся. Иди к цели, поставь задачу, да, себе цель, то есть иди прямо к ней, не сворачивая. И вот эта карта, она как бы говорит, как это сделать. Провозгласите свое намерение, да, свою цель, к которой вы стремитесь, сконцентрируйтесь на ней. В течение дня несколько раз проговаривайте какие-то мысли, формы, установки. Вы можете напечатать, например, какие-то аффирмации, да, типа аффирмации на бумаге, развешать по дому, чтобы не забывать. И прямо вслух произносите, там, я не знаю, я легко иду к своей цели, я легко зарабатываю деньги, я там, ну, какие у вас цели, да, я легко нахожу там нужную мне работу. Или работа сама находит меня, да. Я легко выбираю в своей жизни лучшее для себя. И вот эти декларации сделайте, ну, 2-3, да, не больше, и повторяйте их, может быть, даже установлено какое-то время конкретное, например, утром 8 часов, там, в обед 12, вечером там 8. И когда это делается постоянно, регулярно, в одно и то же время, вы э, с помощью этого концентрируетесь на своей цели, направляете туда энергию, и тогда у вас получается э, лучше да, идти к своей цели. В смысле, цель быстрее э, получается добиться цели и решить какие-то свои задачи. Итак, дорогие стрельцы, у вас очень э, хороший расклад, Задача, посмотрите, у вас какая шикарная, стать победителем, триумфатором, добиться материального успеха, добиться каких-то достижений своих каких-то целей. Но здесь главное быть уверенным в себе, все просчитывать, продумывать заранее, сроки, финансы, кто может помочь, с кем-то, может быть, переговорить, посоветоваться выбрать вот это направление, да, все-таки я иду в старом и добиваюсь результата, да, или я ищу что-то новое, чтобы быстрее, да, эффективнее это было. И в старом может быть эффективно, да, просто там надо время подождать. Семя уже посажено, пока оно взойдет, надо время. И тогда вы можете прийти вот к такому результату, когда у вас достаточно денег, когда вы решили свои материальные какие-то вопросы, когда вышли на какой-то новый уровень чувствуйте чувствуете себя спокойно, стабильно, уверенно. На работе будет много перемещений, движений, изменений, захочется каких-то перемен. Кто-то поедет, может быть, в какие-то поездки будет ездить, кто-то много будет бегать просто ногами да, на работе, кто-то будет какие-то новости получать, много переговоров каких-то, Совершать. Ну, по семье документы, бумаги важные, да, решения какие-то важные. Поступайте со всеми по справедливости и получите хорошие результаты. То, что может помешать приему отдавания, помните, что если кто-то вам что-то много дает, старайтесь и вы тоже в такой же мере давать людям. И чтобы изменить реальность. Просто декларируйте свое намерение, что вы хотите. Повторяйте это периодически, постоянно, регулярно. И это поможет вам быстро достичь вашей цели. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам откликается расклад, как он проигрывается в конце месяца. Пишите. Я вам желаю удачи, процветания. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.